Всем привет! Сегодня попробую записать выпуск в стиле экспромт вот, чтобы долго не монтировать потому что мне что-то надоело заниматься бесконечным монтажом да и в общем-то есть о чем рассказать хотя не знаю, стоит ли обсуждать текущие новости еще раз а, но ну, почему бы и нет наверное у всех есть какая-то реакция всем интересно собственно нужно было коврик взять а... да некоторые из моих друзей уже завтра послезавтра улетят а... но ну, я решил остаться а о чем я рыпаться, потому что, да. собственно, у ряды. Ну, вот, так получилось, некоторые из вас знают, почему. Вот, поэтому мне тут переживать нечего. Ну и, как бы, я считаю, что надо остаться... Ну, не знаю, я бы хотел остаться с родными. вдруг серьезно будет то помогать маме например вот. вообще как бы если честно у меня у меня в моей жизни было дохер... ну, много всего очень много чего-то абсолютно неординарного поэтому я особо не переживаю насчет каких-то таких времен я уже навидался в этой жизни, поэтому меня это ничего не удивит. Я считаю так, но я, конечно, могу ошибаться. Скорее всего, я ошибаюсь. Ха -ха. Жизнь продолжается. Последние деньги. Сейчас сентябрь идет. Кстати, недавно мне исполнилось тридцать года. 34 года. Да. Такая уже дата прямо-таки. Скоро 35 лет. Вот. Да, ну за свои 34 года, как-никак, я уже много чего повидать успел. Текстовку я не готовил, поэтому, может быть, покажется, что говорю какую-то чепуху просто решил пообщаться ну в общем я помню работал в агроселлс и там был один парень и он говорил что начиная с 28 где-то что ли лет идет какое-то замедление мозгов то есть для программиста это уже как бы старческий возраст вот в какой-то мере я соглашусь потому что я стал замечать, что мои мозги уже не так бодро работают, но с другой стороны у меня есть опыт хороший, вот. который не пропьешь, и я себя чувствую довольно таки уверенно на ногах, несмотря на то, что стартапы, в которых я работаю, так не могут похвастаться такими словами. Но, думаю, что я не пропаду, работаю на это всегда. Вот. Сейчас, конечно, интересный момент такой. То есть, немножечко непонятно вообще в чем зарабатывать. Что делать с валютой, там, с рублями, с, с валютой. Тоже вопросики такие. То есть, раньше я думал, что лучше всего в рублях держать. Сейчас, я думаю, что это, это не было настолько правдиво. То есть, не помешает какая-то диверсификация в валюте. А вообще, я предполагаю, что скоро будет какой-то рост цен, потому что я вот недавно смотрел Рыбакова на канале, и он ну, сделал такую интересную аналитику, как я... просто по помороныслив мозгами. То есть откуда возьмутся деньги на все это предприятие и можно, в принципе, понять, что, скорее всего, их просто напечатают. А это означает, что пойдут рост цен. Да, скорее всего, пойдет рост цен. Ну, а поэтому, как бы, в связи с этим, Абсолютно становится непонятно, то, есть, то ли вообще сберегать деньги, то ли их вообще сразу тратить. К примеру, хочется купить там какую-то вещь. Взял, купил. То есть, ну. Да, хочется, конечно же, купить себе недвижимость, дом построить, но ну, не в таком положении, наверное, не в такой ситуации. Да. На самом деле, очень красивый вид такой сейчас открывается, но я решил в этом выпуске не крутить камеру вообще. И просто сделать такой статический кадр вот я, я наблюдаю сейчас с часов тоже как он будет выглядеть <как> Видим, кадр просто неописуемый конечно блин так просто бывает ну ладно Да, годы идут, годы идут, мозги уже варят не так. Просто надо за ними хорошо следить, не забывать заниматься спортом. Еще порой бывает так, что засиживаешься после работы и как-то режим сдвигается. Я все никак не смог поставить себе режим дня, когда... Я встаю рано, чтобы вот так вот уметь наслаждаться в 6 утра, такими вот видами. Сейчас у нас в 6 утра где-то так. Вот, все никак не смог. Но зато у меня Сейчас есть стратегия, когда я если мне не спится, если я не смог выспаться, ну блин, не спится, так не спится, встал, как бы, вот, поехал, прокатился на природу. Записал какой-то выпуск делал себе доширак на природе Чем бы нет почему бы нет как бы э, не вижу в этом ничего неправильного конечно в такие дни потом э, тяжело на работе то есть буквально уже носом клюешь иногда со хоть у меня вчера было я прям носом клевал да. Спится, спица когда спица в основное время работается. У меня вот лично так как -то, как -то повелось. Хочется верить, что все наладится и во всем мире сразу. Я еще лет десять назад как-то каким-то образом знал, что вот Такая будет какая-то ситуация странная в мире, что нужно торопиться жить. Вот. Торопиться жить. Поэтому я, собственно, уходил в долги. Два раза в вот, миллион долгов. Потому что просто я знал, что нужно торопиться жить. Ах ты что, Так, вот так вот сделаем Да... Ну и в то же время я почему-то как-то свято верю, что все наладится. И причем наладится где-то к 2025 году. Какое-то такое у меня, не знаю, предчувствие. Какая-то такая дата прям четкая. 25 год. Вот. Поэтому, собственно, у меня во всяких моих финансовых планах как-то обозначен 2025 год, особым образом как бы, так, таргетируется там на него. Да ну, покажи. Идет осень. Осень у меня пройдет в работе. Ну, опять в стараниях как-то достичь своего максимума своего какого-то потенциала. Я уже неоднократно его пытаюсь достичь и расписал себе некоторые пункты. Например, у меня есть даже в сохраненных фотографиях, я могу даже с часов ночью себе это показать. Там первый пункт – это, конечно, режим дня нужно поставить. И вот я говорю, что у меня не получилось никак режим дня себе сделать. И в последнее время я понял, что чем бороться с этим режимом дня, как бы заставлять себя там на снотворных засыпать и с утра как-то себя бодрить. Я просто живу как живется У меня сутки, получается, не 24-часовые, а какие-то, не знаю, 28-часовые. И оно вот так вот смещается каждый раз. Вот сегодня я, допустим, дожил до утра в довольно бодром состоянии, но, скорее всего, меня где-то днем отрубит 12 часов. А, да. Ну, посмотрим. Как правило, мне получается где-то на пару часов, часов вырубаться, потом продолжать работать. Вообще, режим дня, конечно, это первый пункт в достижении какой-то максимальной эффективности мозгов. Второй пункт у меня там, я помню, был пить много воды. Вот, я это посмо... подсмотрел и... Помню, в авиасейлс там везде были бутылки воды, везде расставлены прямо. Это просто такие тары затаривались. Потом я помню, в один период времени у меня дома тоже бутылки воды везде стояли. Надо, кстати, возродить эту традицию, потому что почему, почему вот у меня не получается пить много? А ведь я себе даже программу программулину купил на часах у меня на компе, там везде, короче, стоит трекер воды. То есть программа называется Water Miner. Но я вот все по статистике не допиваю. Потому что тупо нет воды на столе. И лень жопу поднять за ней сходить. То есть я там поставил себе цель 2,5 2 литра воды. Но в итоге по факту выпиваю только литр почему-то. Вот. Причем нужно пить чистую воду, а не там чаи всякие, кофе. Хотя это тоже учитывается в этой программе. В этой программе. Да, красота. Надо было все-таки с двух камер писать. Я, кстати, заказал себе еще парочку штативов. И смогу наконец-то расставить камеру вот так вот по периметру, чтобы еще и вот рассвет вошел в кадр с хорошего ракурса. Да, немножко увлекся, так как хобби, видеомонтажом. У меня отец, вообще профессиональный видеооператор и монтировать умел. Ну и сейчас, наверное, тоже умеет. Так что я вот себе сейчас планирую купить Final Cut. Хотя это, конечно, устаревшая прога, там все сидят в DaVinci Resolve. Но я вот хочу Final Cut попробовать. Давно уже на него присматривался и просто вот какая-то такая... Надо закрыть гештальт, так сказать. Плюс я его могу поставить и... и папе, и маме. Вот. И отец тоже давно хотел в нем поработать. Да, поэтому я решил обзавестись какими-то примочками. Типа парочка штативов. У меня три штатива будет сейчас. Еще один маленький штатив. И еще куча магнитиков я хочу по дому расписать, рас, расклеить, чтобы можно было по-быстрому камеру раз. Примагнитил и как бы создал себе вид такой. Ну, чтобы камеру в углу поставить прямо. Ее там штативом никак не дотянешься, только вот такие какие-то магнитики. у меня на всех смартфонах есть магнитики. Вот, ну и будет такая некая хата блогера. Штатив, кстати, помещается в рюкзак. Очень удобно. Ну, рюкзак тоже непростой, он тут. У него есть такие лямки стягивающие. Потому что молния как бы не застегивается полностью из-за этого штатива. Но лямки держит. за счет этого. Потому что нельзя просто, блин, одним программированием жить и постоянно, как бы, на этом, даже если там свой проект какой-то есть, надо все равно что-то еще делать. Вот. Я вспомнил, что у меня еще такое хобби есть, то есть съемка видео. Да. Да. Третий пункт в этом списке это... Заниматься спортом по два часа в день. Там у меня было написано. Но я вот сейчас вот себе поставил на часах можно максимум на Apple Watch поставить 90 минут в день. 90 минут в день. И я. Ну, было время, когда я прямо-таки затягивал, прямо специально прям выходил. Сейчас что-то подзабил, и в последнее время прямо-таки такой-то спад в физической активности. Вот. Но нужно это все возрождать, конечно. Сейчас просто. Ну, не знаю, короче, отпуск кончился. Я вышел на работу. И там такой бизи-бизи, прям капец. У нас там один чел есть на работе. Он прямо шпарит, просто капец. По-азиатски. Как-то так я бы выразился. Вот, прям задает темп, и как-то даже стрёмненько отставать от него. Потому что он там сделал, не знаю, 8 задач. Закрыл там. Я сделал всего 4. Ну вот, как-то стрёмненько. Поэтому. Тоже вот, но это глупо, это глупо в том плане, что глупо не уделять время спорту, потому что, типа, нет времени на, выйти там на улицу, пробежаться, потому что, как бы, пробежишься, и времени будет больше, наоборот, станет, а не меньше. Ведь мозги будут работать более эффективно. В общем, там еще есть какие-то пунктики у меня. Сейчас я уже. Хотя я могу вот так вот часов просто открыть и быстренько их освежить в моей памяти. Там есть интересненькие еще пунктики. Помимо этого, что я назвал, они у меня в избранном находятся. А, вот, кстати, как раз таки. Это сейчас, сейчас, сейчас. Только что было, на экране. Вот они. Ну, В общем, свежий воздух с утра. Вот что я сейчас практикую. Вышел на свежий воздух с утра. Классно. Отличная практика. Особенно особенно доширак с утра. Надо записать еще один пункт такой, чтобы был. Отлично. Ледяной душ, да, именно ледяной душ, прям, то есть максимально холодный, прям максимально холодный. Помню, помню, практиковал я каждый раз прям, прям даже было такое, что я прям начинал с холодного душа, то есть прям вот заходишь в душ и прям врубаешь сразу холодную воду, не то что там сначала горячую, так прогрелся, прям, чтобы тебе стало жарко. А прям сразу с холодной воды начинаешь. Потом уже можно тепленькую врубить. Вот. вот у меня пятый пункт. Питание по расписанию. Питание по расписанию. Хороший пункт. Хороший пункт. Но я пока что далек от этого. Если честно, это было бы легко реализовать, имея какую-то столовку под рукой. Но на самом деле я себе вру, это еще легче, наверняка, реализовать, просто просто понимая, что готовить с утра и что готовить себе на обед. Можно, там, допустим, супчик какой-нибудь заварить на выходных. Помню, в был человек. Мы звали его Байдос. Если он смотрит, ему величайший привет. В моей памяти отложилось его образ жизни. То есть такой супер организованный режим дня. Все там по расписанию как-то. И спортзал. В общем, все размерено, прямо супер организованный. Был моим, был моим примером. Очень такой мощный человек. Ну, сейчас зачитаю просто подряд остальные пункты. Музыка громко. Info detox льняное масло. Я сейчас, кстати, принимаю ну, не льняное масло прямо в живую пью, а капсулы. Омега-3, омега-6, омега-9. Инфо-детокс. Ну, вот я уже зачитал. льняное масло. Девятый пункт. Упражнение для мозгов. Ну, без комментариев. Десятый пункт. Быстрый iPhone, Mac. Согласен, кстати. Согласен. Чтобы не тормозило, Это у меня есть, слава богу. У меня есть быстрый iPhone. У меня есть mac studio Все супер. Интересная работа. Согласен. 12. Хорошая квартира. Ну, вот как раз сейчас у меня таунхаус неплохой снял. Прям доволен. И 13. пункт. Когда ничего не бесит. Ну, с этим сейчас у меня небольшие проблемы. Но мы не будем об этом. Да, Такие дела Просто решил выйти Записаться На самом деле надо завязывать Уже 22 минуты Вообще мне очень нравится этот район Город, где я живу Байрак Потому что вот такие вот виды здесь есть Очень красиво, прямо очень красиво. И, и я буквально недавно открыл эти поля. Раньше я бегал в других полях. Там, там машины, там трасса, там как-то не, не очень. А здесь прямо вот живопись. Скорее всего, летом, ой, зимой здесь будет классная лыжная трасса. Но лет через пять это может быть начнется все застраиваться. Ну, 5, может быть, 10 лет. все не так это скоро происходит. Иногда здесь, конечно, воняет из соседнего города соловато. В целом жить можно. Потому что так воняет у нас везде уже. Это надо где-то в глуши вообще жить. Вон ну, ниже летит самолет какой-то. Видимо внутренний рейс. В целом сам Сельтомаг мне нравится в том плане, что он развивается, отстраивается, новые территории. Тут есть и горы, ну и климат, как бы я уже привык к нему, я в нем живу с рождения. Ну, конечно же, мои родные, знакомые, я уже говорил об этом. Но ну, у меня петличка, поэтому звук должен записаться хорошо. Я, я надеюсь на это. Может быть, я, конечно, кушаю на микрофон. Но что поделаешь. Зато органичный выпуск такой, мне кажется. Вообще, у меня еще возникла недавно идея начать выпускать регулярно какие-то выпуски, может быть, даже в формате прямого эфира, где я бы сидел и кодил. Вот. И потом, в последствии из всего этого, ну, не то чтобы собрать, а на базе этого, на базе опыта, который я получил при записи таких прямых эфиров по программированию, я мог бы уже сделать полноценный курс по программированию, но не для новичков, а для уже опытных ребят. То есть такой курс для медлов, я бы так сказал. Для медлов, которые метятся в сеньоры. Да. ладненько. Наверное, буду завершать на этом. Я же решил камеру не трогать руками. Чтобы не портить кадр. Поэтому до скорых встреч. Спасибо за ваши комментарии, за ваши лайки. Ну и за то, что не забывайте про Бестонского. Кто его знает, может быть, скоро придется вернуться в образ бомжа на ржавый. Волги, не волги, Тут не важно. Но надеюсь, что все-таки нет. Хотя я бы побомжевал, если честно. Опа, нифигасе, какие-то зайцы, что ли, или собаки. Гончие. Где-то козы какие-то здесь бегают. Около. Да, вообще, на самом деле, на природе классно. Можно палаточку расставить. И такая погода вообще прям ангельская. Сегодня будет 27 градусов, а сейчас 10 градусов. Полно. А главное, спокойствие вот это вот, спокойствие. Вообще здесь в Байраке такое спокойствие всегда. Ночью там вообще тихо, тихо. Спальный район. А в городе там шум, машины всякие. Поэтому надо жить на окраине. В своих домах или в таунхаусах, то есть какая-то одноэтажная Россия, так сказать. Ну, конечно, это не для всех. То есть здесь нужно иметь машину, либо какую-то работу дома, чтобы не кататься постоянно в пробках там. Но мне вот так вот понравилось. Единственное, что меня не устраивает в этом таунхаусе, где я сейчас живу. Это то, что у меня в таунхаус не влазит моя машина. Вот. Ну, может быть, это решается простым, простой покупкой какого-нибудь короткой машины, типа там, не знаю, двухместного там. Как это называется? Родстера какого-нибудь. Или спорткара. Но мне нравится свой додж. Я, скорее всего, буду делать постоянно. Мне вот сейчас помогает мой друг Арту, который привез его из Красной Поляны, где он раньше был. И сейчас он прямо так с любовью к нему начал относиться. Раньше он скептически вообще к Dodge. Ну, я, я, я, я бы сказал так. Раньше он относился скептически ко всему, кроме Honda Civic. Ну, типа просто Honda. А сейчас он уже зауважал американскую марку Dodge, и конкретно Dodge Trippet, потому что он прокатился 2500 километров, смог понять, ощутить, не понаслышке, а вот прямо такие опыт заимел. И вот поэтому. Ну, может быть, с ним как-нибудь мы проведем отдельный выпуск, и он расскажет, наконец-то. Он просто стесняется камера очень сильно. Можно было бы, допустим, даже здесь, вот, вот сюда вот выгнать Dodge, и на таком же рассвете заснять о нем вот также вот под Доширак какой-то выпуск ну если я уломаю его Артур уламывать Люди просят людям понравился мой выпуск про краткий обзор Dotion Трипет. Так что нужно делать сиквел в эту трилогию да. Ладненько на этом все ребят надо собираться и и ехать. Ну, не знаю. Домой монтировать, что? Потом уже и рабочий день начнется скоро. А может, меня просто заломит и захочется поспать. Так, я думаю, что я еще немножко прикинусь вверху. Засиделся я что-то. кайфы, кайфы. Широка родина Русь, матушка, красота. Вот, наконец-то рассвет, дождались, солнце вылезло. Класс. Кстати, здесь вот вышка, можно даже прямые эфиры делать. Как раз, наверное, на моем фоне вот, находится вышка вот эта вот. Так что связь отличнейшая просто в этих полях, просто топовая. Пять палок ловят. Можно прямо стримы гулять прямо с этого места. Огнище. Но это как-нибудь другой раз. Еще можно, кстати, притащить сюда барбекюшницу, на самом деле. Сделать такой какой-то сетапчик. С барбекюшницы, там, не знаю, разжечь через чимные вот угли плавненько. Что можно сделать? Здесь палаточку разложить тоже. Интересно, как зимой будет палатки. А так вообще здесь отличный вид просто. Пустырь такой, не поля. И даже не видно, вот, э, практически не видно цивилизации. Здесь вот так присесть, то вообще не видно. Вот. Ладно. Уже вода вскипела. Э, стоит поставить все-таки на паузу. Но я выключу камеру в последний момент. Мало ли, может, что-то еще, какая-то мысль войдет у меня здесь полезная. Все это горячее чисто. Да. Надо чтобы она немножко пластует. А ну кстати. Вот я вот покатался на скутере весь сезон. На Бенс ушло где-то порядка, не знаю, полутора тысяч наверное, рублей за, полтора, за полторы тысячи километров. Не знаю, может я немножко вру, конечно. Но по ощущениям оно вот так вот как-то ушло. Еще там тысяча рублей ушла на, на бутылку масла. Сейчас еще у тебя столько. Собственно, и все. Ну и 75 тысяч на сам скутер, плюс там еще шлем был за 6-7 тысяч. Сейчас вот машина пришла, и как-то даже не хочется на нее пересаживаться, как-то, ну, комфортненько там, конечно, тепло. Но на скутере, блин, проще и быстрее, как-то даже, даже водить его как-то легче почему-то. Машина такая большая, как бы аккуратненько так там, как бы не поцарапать ее. А сколько даже не жалко, если что там даже и, и угробить. Главное самому не угробиться, конечно. С как бы 75 косарей это вообще неощутимо не для моего бюджета. Блин, я же хотел в 4К записать. Ах, черт! Забыл поставить настройку на видос. Ладно, всем пока, ребят.